А просто ли я получаю удовольствие, я так хочу, или я что-то заедаю, запиваю, то здесь измерение очень простое. Вот этот рисунок, в котором... А есть как у наркомана, да, не плавимся этого слова, мы используем его символически, да, зрители, хочу, чтобы вы не пугались. Но вот это состояние ломки из вот этих реальностей, когда у человека запрещают ему, и у него нет доступа, например, то есть панически хочется сладкого, например, и вот так вот, что если я сейчас этого не выпью, я не съем, я умру, то есть что-то произойдет. Человек может даже совершать некий такой подвиг, например, заказать доставку на дом. То есть вот состояние, в котором ажиотаж, который возникает при удовлетворении этой потребности, есть показатель вот, психологической патологии. Потом, следующий фактор, по порядку пойдем, у человека меняется здоровье. Смотрите, и когда вы себе этот избыток позволяете, то у вас возникает ситуация, когда вы недовольны потом послевкусием. Я призываю своих учеников мерить все в жизни послевкусием. Отношения, хорошую вечеринку, какой милый человек. Тем, что останется у меня, как вот после той паузы, после выдоха, во мне. И как я буду, глядя на себя, смотреть на свои глаза в зеркале, они будут светящиеся, у меня будет опухшее лицо и лишние килограммы на боках. Понимаете? То есть если мы в динамике, в длинную наблюдаем эту привычку, этот процесс, и потом имеем результаты там, на теле, на лице, которыми мы недовольны, значит, у нас разрушается здоровье, у нас добавляются вот лишние килограммы, которых мы не заказывали, не хотели. Мы себе каждый раз обещаем с понедельника прекратить. То есть после вкусе люди часто испытывают стыд. Как говорят алкоголики, то есть что ты пьешь? Я пью, потому что мне стыдно. А что тебе стыдно? Потому что я пью. То есть вот это вот позиция... Замкнутый круг. Да, вот этот замкнутый круг. То есть с одной стороны я обещаю себе прекратить. И мне кажется, что это время на... Вот хороший алкоголик, он понимает, что это может бросить. Он так думает. И поэтому вот когда вот этот еще не настигла ситуация, что оглядываясь назад в длинную то есть недели, дни, месяцы, а у него остается эта фрустрация, эта привычка, вот это показатель того, что, ой, что-то я не туда иду. И внимание, я не туда иду, потому что туда, куда я хочу, я дойти не могу.